Всем привет! Сегодня мы разберем песню Моргенштерна Fit с LSP». Песня называется Dorn Blue. Я покажу, как она играется. Она играется на двух аккордах, причем аккорды непростые, аккорды достаточно замудренные. Итак, давайте я сначала продемонстрирую, а затем покажу, как можно ее сыграть. Поехали! Какие же аккорды используются в этой песне? Смотрите, мы зажимаем первый аккорд на восьмом ладу, вот этим пальцем, средним, вторым, на пятой струне. Указательный палец идет на седьмой лад четвертую струну, а мизинец идет на девятый лад третью струну, и безымянный палец зажимается на второй струне на восьмом ладу. У нас получается вот такой аккорд. Он называется Fmage 9. Второй аккорд EM9. Мы зажимаем на седьмом ладу пятую, на пятом ладу четвертую, на седьмом ладу третью и на седьмом ладу вторую струну. Здесь можем, кстати, шестой бас взять. Вместо пятого можно взять шестой бас. И получается вот у нас первый аккорд. И весь бит играется вот на этих аккордах. Можно играть просто один раз. Раз, два, три, четыре. Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре. Либо можно играть боем, например. То есть тут получается удар вниз, вверх, глушение вниз, вниз, вверх, вниз, вверх и глушение вниз. И тут то же самое. Вниз, вверх, глушение. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, глушение. Если вам сложно брать в этих позициях, можете взять в первую позицию. Тогда, смотрите, здесь зажимаем лесенку вот такую. F-Mage аккорд. Добавляем мизинец на третий лад, на первую струну. То есть ара мы проводим с четвертой струны до первой. С 2, 3, 4. И второй аккорд у нас будет вот такой вот. Здесь мы дергаем шестую открытую, третью открытую. На третьем ладу зажимается, получается, вторая струна и на втором ладу первая. То есть, ну можно еще вот вместо баса взять вот здесь на втором ладу четвертую струну. Ну, шестая звучит красивее, на мой взгляд получается у нас вот первый то есть второй вариант песни это вот на этих аккордах это те же аккорды но просто они видоизмененные но здесь вот красивее звучит либо можно еще взять в баре то есть вот баре f и вот сюда мизинчик поставить и потом вот так вот Шестая, то же самое, что я до этого говорил. Шестая открытая, третья открытая. На третьем ладу вторая струна, на втором ладу первая. Вот у нас. Но оригинальные аккорды, как я показал выше в начале, это вот эти. F, -m -h 9 и em 9 Ребят, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рад вас видеть на моем канале. Всем пока.